Вы смотрите канал «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, узнают, что ко мне можно обратиться за услугой по бухгалтерскому сопровождению вашей компании или ИП. Туда входит внесение первичных документов, подготовка и сдача отчетности во все государственные органы. Также на сайте можно приобрести платный видеокурс по ведению бухгалтерского учета от создания информационной базы до подготовки баланса этот курс состоит из 20 очень объемных и подробных уроков один из уроков под номером 3 он открыт в бесплатном доступе он называется этот урок касается учета основных средств вы его можете посмотреть в интернете и понять в каком контексте ведется весь этот э, платный видеокурс. Сегодняшний урок я хочу посвятить личному кабинету ОФД, так как очень много вопросов идет по работе с личным кабинетом ОФД, мне часто звонят по моим видеоурокам, которые видят на ютубе и задают много вопросов. Вот я решила их прояснить. С учетом того, что у нас сейчас обязательно иметь онлайн-кассу, в печатном виде кассовую книгу никто не отменял. К сожалению, все, что мы пробиваем по нашим онлайн-кассам, которые уходят к нашему оператору ОФД, который потом далее пересылает все эти чеки в налоговую, мы все равно обязаны вносить все это в бухгалтерскую программу и каждый месяц печатать Кассу и кассовые листы. Теперь можно не забирать, например, с торговой точки вот эти бумажные отчеты Z с кассового аппарата. Теперь бухгалтеру достаточно удаленно подключиться к личному кабинету ОФД какой момент, как вы узнаете о том, что у вас есть личный кабинет и как это все делается. Это делается в момент, когда к вам приехал технический специалист, вам поставил онлайн-кассу и в его обязанности входит зарегистрировать вас в личном кабинете вот этот технический специалист и дал мне логин и пароль от нашего кабинета ОФД. Наш оператор называется ОФД Астрал. Я думаю, что личные кабинеты все приблизительно похожи. К сожалению, другого у меня оператора нет. Вот только с одним я работаю, пока у меня одна касса в одной компании, остальные все через расчетный счет получают свою торговую выручку. Вот на примере вот этого кабинета я вам хочу показать, как я разношу наличную торговую выручку за месяц. Здесь такое небольшое меню, и здесь есть... Заголовочек чеки Далее Здесь я выбираю период Я делаю это раз в месяц Сейчас я буду выбирать период С 1 ноября по 30 ноября 30 ноября также здесь нужно она у нас одна если бы у вас например по одной компании несколько было бы было торговых точек тогда бы у вас здесь был бы список у меня одна торговая точка ее выбираем вот сейчас как специально на записи начинает что-то подвисать Так, знаете, что вот здесь вот еще должно появиться дополнительное меню. Вот в чеке мы, наверное, перейдем. Вот мы нажали меню чеки и здесь перейти нужно во все чеки. Да, вот во все чеки и здесь появляется дополнительный фильтр. Вот он как раз очень и нужен. Еще раз придется перевыбрать период с 1 по 30 ноября по 30 11 торговая точка и сюда я далее прожимаю в «Дополнительные фильтры». Здесь открывается вот такое вот меню. Фильтры, которые можно выбрать. Меня сейчас интересует тип оплаты. Я сейчас хочу сделать две таблички, два отчета по наличной и по безналичной оплате. Безналичная оплата – это, соответственно, экваринг. И есть общий отчет наличные и безналичный, которым вы тоже можете пользоваться. Сейчас я выбираю «Наличные». «Применить». И после того, как мы назначили фильтр, нужно нажать по кнопочке «Выгрузить». Вот такая таблица загрузилась. Здесь я нажимаю «Разрешить редактирование». Вот она, выручка идет по дням. Наверху тут конец месяца, внизу начало месяца. Здесь я для того, чтобы мне потом свериться с кассой, я делаю итог. Протягиваю и выставляю автосумму. Теперь я уже, я уже вижу, что в этом месяце э, наличная выручка составила 808 тысяч 64 рубля. И точно такая же табличка э, делается здесь по экварингу. Также выбираем дополнительный фильтр, еще раз, и вместо наличных выбираем безналичные. Применить и выгрузить и вторая табличка у нас по экварингу получается разрешить редактирование тоже она идет по дням протягиваю формулу и делаю итог здесь 234 940 но э, в этом видеоуроке речь все-таки пойдет по наличной выручки далее э я открываю еще раз табличку по наличной выручке и начинаю с ней работать начало месяца вот оно у нас внизу э поэтому я вручную здесь протягиваю формулу это у меня получается 1 ноября 1 ноября Смотрим внизу здесь, вот в этой ячейке. Сумма торговой выручки за 1 ноября составила 9250 рублей. Открываем программу бухгалтерия 1С. Открываем журнал Банк и касса. Кассовые документы. Я нахожу последний. Приходный кассовый ордер и делаю поступление. Можно его копировать, скопировать. 1С у меня как-то очень медленно стало работать на компьютере в последнее время. Копируем. Дата 1 ноября. Здесь у меня идет оплата от покупателя. Контрагент, физические лица. Это один из способов, как можно делать. И второй способ. Вы можете здесь выбрать просто розничная выручка. Здесь нужно необходимо еще будет выбрать склад. Показать все. Если у вас нет склада, то создать его. Ну, вот основной, например, склад. И забиваем сумму. По-моему, 9... То ли 350, то ли 250, сейчас проверим дальше для печатной формы, так как этот документ нужно будет распечатать, розничная выручка, отчет Z. Номер я никакого отчета Z не пишу, просто пишу от первого от первого одиннадцатого. И еще раз вернусь в табличку, проверю сумму. 9,250. Вот эта сумма внизу: 9,250. 9,250. Сейчас я сделаю несколько таких приходников, потом поставлю на паузу и покажу как в конце проверяется итоговая сумма. Приходник провелся. Следующий приходник копирую. Опять перехожу в табличку. Беру следующее число. Следующее число, вот оно, 2 ноября. Смотрю, протягиваю формулу. 2 ноября. Вот здесь заканчивается, да, 2 ноября. Выручка за 2 ноября составила 90 312 рублей. Вот внизу в ячейке видим. 90 312. Вношу. 90 312 Также опять захожу в реквизиты для печатной формы и ставлю, что этот Z-отчет от 2 ноября. Ну, еще третий день покажу, а остальное уже сделаю э, без записи. Также копирую, двигаюсь дальше. 3 ноября. 3 ноября. Две суммы тут. Итого 8-800. 8-800. Реквизиты печатной формы. Третья, одиннадцатая. Провести, закрыть. Хотела показать один нюанс. Вот... Так, как я сделала в начале, здесь э, выбрала розничная выручка. Если мы нажимаем «Дебет-кредит», у нас здесь не появляются проводки. А, почему они не появляются? Потому что склад нужно немного изменить. А, выбираю, вот у меня, смотрите, показать все. Есть склад один, розничный магазин. А, выбираю розничный магазин и нажимаю, во-первых, вставку без НДС потому что у нас компания на упрощенной системе налогообложения, и нажимаю без закрывающих документов. После того, как вот эти вот манипуляции провели, еще раз нажимаем провести, дебет-кредит, появилась проводка. Вот такая проводка у вас должна обязательно появляться после проведения приходного ордера в кассу. Или же такая, или же вариант, который я делала в предыдущем месяце, вот с оплатой от покупателя. Здесь другая проводка. Здесь проводка дебет 5001, кредит 6202. Но в таком случае вам тогда нужно будет еще делать дополнительную операцию по закрытию счета 6202. Это, в общем-то, ни к чему. Поэтому используйте вот... Тот второй вариант, который я только что показала. После того, как внесены все приходные ордера за месяц, нужно обязательно проверить выручку, чтобы она совпадала с той суммой, которая у нас здесь сформировалась. Вот эта сумма 808.064. Делаем в программе оборотно-сальдовую ведомость за тот месяц, за который вносили приходные ордера. Отчеты, оборотно-сальдовую ведомость, период ноябрь, сформировать. И ваша выручка отразится по двум счетам. По кассе 808.064 и по счету продаж 9001.808.064. На этом все с кассой выручкой за месяц. Значит, работа сделана правильно. После этого кассовая книга у нас уже формируется. Мы можем уже нажать сформировать кассовую книгу в месяц ноябрь. Сформировать. Но печатать ее пока рано, потому что необходимо внести все расходные ордера, которые были в кассе за... Месяц ноябрь в нашем случае. Вот книга сформирована. На этом все. Благодарю за внимание. Если видео было полезным для вас, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ставьте лайки или дизлайки.